Игра теней очень сильно влияет <laughs> на то, как, как ты будешь каким образом ты воспринимаешь мир. но нужно понимать, что это всего лишь игра теней. И нужно, эм, ос, нужно глубоко осознавать, насколько эм, действительно это все временно, и, по сути, незначительно. Потому что обладает мертвой, инертной природой. И насколько по сравнению с этим действительно обладает, не обладает, а есть потрясающее самосознание. Насколько каждый из вас уже вечен насколько абсолютен. Когда вы почувствуете себя в следующий раз затронутым чем-то внешним, вспомните о том, кто может быть затронут этой тенью, и вспомните, кто вы есть на самом деле, может ли вас эта тень затронуть? Это всего лишь блик, это всего лишь опыт, это всего лишь вчерашний сон, который вы через неделю забудете. И здесь как раз речь идет о том, что именно точка восприятия опыта через э, сознание, глубоко отождествленное э, с личностью как, как следствие мыслительным процессом, насколько это причиняет вот эту вот, э, ложную иллюзорную боль и страдания, и насколько все это в действительности бессмысленно и беспочвенно для той истинной сущности, живости, которая стоит за всем этим, за всеми этими играми и масками. Когда вы хотя бы поймете, хотя бы вот осознаете на интеллектуальном уровне, насколько действительно вы уже потрясающе, насколько эм, все эти э, вещи незначительны, э, которым придается так много значимости, насколько все эти вещи, они как эм, песок сквозь пальцы, уходят, исчезают фактически каждую секунду, умирают и рождаются вновь. Но то, что это все наблюдает и переживает, оно вечно, оно есть всегда. Как вечное наблюдающее, что было и будет всегда, и есть может быть затронута вот этими песчинками, которых миллиарды, которые постоянно рождаются умирают. Но вы именно та вечная субстанция, которая это все наблюдает. Не нужно переживать по поводу временного. Все, что важно, это истинное потому что только в истинном вы сможете обрести покой и удовлетворенность в качестве осознания себя, большой буквы.